Эй, мирка мон джиндинг и мимбичес-темби. я говорю? Джиндинг, как уж. Хазар, массать Казарма ха ха ха ха ха Ага, чай! хе рахмат! Мека, тол тирали гуи берды отт, а? А-а-а! а на. а Он им кеттірмен. Мама, кудаги! Бу емма мала... ...жакши бир проблемаларды витурдук дегендей. Ага. Меримменен адлета ковизга, жакши на деп. Ондай, öz-везда кишне сель Башие, сал, тазал от анжетаптеки. Тогор, по-любому. Ай, ай, ты роки не ле? Мой, это ашуид, а травы и Мам, сказал, мордалие ты, когда дешать ими спирес. Им и да. Ему Кавказский шашлык пол посадок. Голден-гелдин, ческевик, чесап перьевый. Андамин. Куш навар гайд кой бейм. Бычок варп киле. Чё нели? Куш навар мне Как раз моему леви ставить город. Я видел телевара его. Да. Того органда бес кисиден гурулок паршкрякта. Нигде. Нигде ты не кандай. Того органда керек, Брю, машин, детчат, скрек, да, вот салатура, скрек, а вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Мам, а там где был Эмир, Эмир был на хасад байке. Балам, утешаешь поисумба. Эмир. Чё, чё, баб дожди. Так, поса, поса. Рахмат. А поса? Эмир. Пусяна. Настин. Балам, а медичкалик? Эмир. ге плач. Джановик, у меня ушлый день, ты remember? Думаю, стараюсь что-то шеф А бай волат. Что? шеф, брюк? Она когда вернулась, мы Эм, чендалем. Магаранда Пазаджа на джахшатхарад. Амин орденда легала и рейн. Хануек едаверный. И Шанс. Не рейн. на А всем было Адам а байгарах мотай. Балтор, да я выбираю не много я Пойс ⁇ м, кеччины, смотрим. Куруд пойс ⁇ м? на них, тяшат Нормально все? Мы с конкуренты, не меня на пару дней. Бурянда садимся там и анжелем. Сажалку погибсям. Трава хочешь? Эмир, маны чёк будет. Громолю бурбанигаю. Чё чё Мама, маха садпайки верген, ну он чок чок Мал, он чок, Мик, sombra мне не так скажет. Я не знаю, говарил 세�anden Hotel Тарыш. не Не ж dime мне, з5 Тай Hart, should I командар 15ert? Вот как Привет да. Джену покажу, что вы не любите. Джену покажу, что вы не любите. Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Что вы думаете? Что это ливавай вами. Какой там зеленый? О. Нейми, гри. Красного снова, О. на редке. Смотрите. Дяка, Мьяка. А дика, Мьяка, А дика, Гри. А дика, Гри. А дика, Гри. А дика, Гри. А меня актер, но я тоже А, джаксо, Я А, да, да, да. А, да. А, да. А, да. А, да. да. Амена сентого затолело. Ай, что? Епс. компания сериала ⁇ Ульку бонча в интернете сапатн джапсерте. Емисии тяжлый, ну тяжелый, не маненько. а ты ей, почему что там вообще мы берем учи не мало, в чем далеко и Кружит пай! Кружит пай! Кружит Кружит Кружит что-то сен. в Отборный лад, отборный, джунгля какие, джунгля. Он алгонштрейт, тоже алгонштрейт. Джунмар, джунгля. Джунмар, джунгля. Он алгонштрейт, джунгля ром, все. Он заинтересован, все. Он заинтересован, все. Он заинтересован, все. Он заинтересован, все. Он заинтересован, все. Он заинтересован, все. Никого. Привет, Базулду. Никого, Базулду. Он ел. я дам, блядь? Можно дал. Не, Золотой мир, что ей на драмал, да, кое? Ммм, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Кана эй, сен. Болцер, блядь, Меня, блядь, мы бахтар нарась на утюг, Арчак на кисть. Чума, бир саттын, бери, басп чируз. Дегуляцита, усмия. Бир саттын, меси, блядь. Кучей. Су сапта гет. Э, э, маршурка гет трое, ондап трое, бас бякотила, бул, берет, берет. Баби, бидки, бидки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 Я блогер, я блогер, я блогер, я блогер, я я блогер, я блогер, я я я я я я я я Арга из экскурсии огорбь, Силиконовый дали наговорь, куплен ресангорт кальды. Силикон сам не гирь? <связь> <связь> <связь> like. Ай, Не, Не ты бакротом. Един мне Фишка чма, че ага. нормально салдрувайся. Эй, вы как мне сам? то и сага. сага и там сага? И Гриппа мет ангрий. Вирус хагарша касетки и олуп. У а Ирвиджа насасаса автомобили леничать тедеть. Гриппа мет ангрий. Вирус хагарша Молодец, Макс. Рахмат, куда <refs> Ну грек, женский грек, да? Там желательно ему, дай чисельно, дай знать, дай. Чахмарно. Да, да, блин. Не стегай, Анна Ты женский детрой? Уехать, атарбайкен Джули, там желательно отпева. Анна, бистраха, артас. Аджиана, ей мне. Тот, что так разредать мне, шар, тот, кто Откуда быть кто, т.... 富еть. С Familien после ты? Я да, вот, ладно, аши тыш мужку. а чак беш мужку. Хажо, Не хавана. Ази, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, я, Наусей или чтобы тебе приятлив. Ем, ещ ⁇ гертогони, Не, ты. Где же ты Немен, гайра, гайра, илать пач, кого не алый, пять а ганьер в тенге, Мега. Бичерчи Просто тахра чьему Тут троели, маной мозлу кидать. Чего не жрет он не Наоборот, я куда-то она из бузы И мне лучше грикать, че. Ч ⁇ когда, боягусь на враче Харвану, Большему, Большему, кроме сдет, как потребовать. Большего нерхового, большего Большему. Большего нерхового, большему. Большего нерхового, Ни гонять кинулся. С ним уж долгунга. А когда гундуройзм дуизм начинал летом, моя имба отпад там не сгорела, не сгорели нирв по воле, кенде. Весь мой джавелес погондясь вотом, а сен думаш корба санг гимбизди багатана. Да я ремесли боготам, буйнда богондо шунда Мен сенің күйең мүнді. Бердім олсо мен сұразы жардан берем сағы. Күйе деген сөз жөннәл айтылған месті. Бері-бері үшке күйе билиш керек. Имда ағы чембалин саваршың керек. Бер айда бір жол барып тұршың керек. Анда емкісінде чоғарып Барбай <свес> солнце. Конечно, баром сегодня меня. <свес> Из-за будет переживать от Пелёвы? Им кидай барб ты херклес. Балдель дейштыкты? Да? ты Та да, леторно-то смыга. Мне глуперей. Куру талбарч. На шаргу архында 1 миша пора талпырем, Микки? Микки? Утро рвели? Чех, чири парал. Яхт нутыласам, да? Матик. Безден вибилёде джеки интернет колдунууну. Алыми биревизге бардығы Билаин Дженгер, Бирге тарифтери, Мин, Аргия, Джикилзню, Лайфтинге, Мифини, Пандаялат. Биргия, Джилпи, Юбилейчун тарифтери. Ай, гельгина, отрукла. Гутари? О, ульменни, ульменни, ульменни, шаслы. О, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, о, чо? о, о, о,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 Эй, глянем, балд, сюда тут рахмат. чо ну, вообще, олеоптриста, ну, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, конечно, Здесь кваскачаты. Косунаты, конечно, такер маскаины. Мисале, бишь какого-нибудь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 быть только ты к пе, только. ты как оно должно Иметь ты багажность хостун сапкойн. Сейчас ты как дела, Сейчас ты к мангалы, эй, мангалы то конь ты, маринате ач пять прида, быть только под пар. Ты меня меня барто Баската Эмэ, баската Мактеле. Баската Макатиуак телу кончок тик кезар. Потаситься был без босса О, картоина утрудуга я, кажется. Ай, рахмат Ах, шашлык. Диана, номер шашлык Сон камчика. Тон машна рога, а не наплывай. Мануче. Алласта позиция, джама нойдо, нарлас, на гриппол, или что-то еще. Ты можешь уйти, племя, ой, умбуйсму. Что ты там думаешь, окуда Ты салоном что-то? О, что я летаю? А мне на да. Брю-брю бизнеса Алар и баса, почему что-то в шлема берешькин джангл программу лепта вклады, уж наш путь? Маху, а да мен идеясной а как раз уж он Что тоalle, пыль не обошлись, да? Постановились. я Сегодня не живу и для Я не Сын, знаешь, что я не могу тратить джумбушкаллоу? Сын, бе? что я не могу тратить джумбушкаллоу? Сын, знаешь, что я не могу тратить джумбушкаллоу? Сын, знаешь, что я не могу тратить очку opener relственного цвета. В меня не приходится делатьTE Димуа до Алло, Султан, хорошо, хорошо. милиция Я не знаю, что я не знаю. Но вы не знаете, что у вас есть я не не не Сказано же, ай на я начинил доллар Мам, компаньоном. Я мушу фактовать, что он барментовый сунгрек. Ты должен был заняться? ай ай ай